Ну вот, получил новую карточку, лицензия на удочке, где изображен Хариус. Уже можно целую коллекцию собирать этих карточек. Надо идти на рыбалку. Попробовать в этом году, что будет. Uh -huh. Он с Виктором на рыбалке сегодня На рыбалке Я тут А вот я на плечо повесил Смотри сейчас как А то всегда на пузе Стоишь вот а руки эти А так на плече может лучше будет Ну не знаю посмотрим а Рыбу пытаемся поймать О! О! Поймал. Первая рыба. Молодец. Первая рыба. Окунь. Зажрал сразу. Смотри. Есть? Окунь. О! Какой. Бандит. Первая рыба в этом году. Ой, ой ой надо выбирать. Он же мне давно клюнул. я думал, побольше будет рыба. Так это самое. Вылезет. Ну вот, окунь начинает. А вот он зараза. Зажрал. А, ну, вот. так что все как всегда начинается значит ну, смотришь чучка вот видите молодец какой но ну, она ну, я говорю до килограмма вот она ходила ну конечно Только у тебя есть этот Кто? чем доставать Ой, японский бог а, куда я пошел у меня сзади есть. А я так отлистал. Достанешь? Да. Ты еще, ты Пускай. А, ну вот, я тоже поймал. На твою удочку. Ну вот, ты бро находилась здесь. А ты кидаешь там, кидаешь? Не, ну так поймал бы, не там, так да толстенький смотри какой толстенький с икорочкой закорочкой с толстый опять зажрал до глубины главное берет еле-еле ну беги я говорю плыви толстый если сможешь. Может, может.